Сейчас на йогу для беременных, потом на дыхательную гимнастику, в обед надо за коляской съездить, а вечером решить с перенками. Вытащите меня отсюда, она задолбала везде носиться. Как мне нравятся эти хлопоты! Надо еще в бассейн записаться и к психологу. А -а -а, на, на, Ты <свеч> Пинается. Денни семейный психолог со стажем работы с людьми 11 лет, а также мама двух успешных дочерей и жена, вот уже 34-й год. В этом видео я приглашаю тебя на тренинг ⁇ Как воспитать успешного ребенка ⁇ Когда рождаются наши детки, мы, конечно, хотим, чтобы они были успешными, но почему-то... В рамках нашего воспитания нам часто очень хочется, чтобы они были только послушными. К сожалению, успешные и послушные – это две абсолютно разные вещи. И в тренинге «Как воспитать успешного ребенка» мы с тобой разберем о твоем внутреннем ребенке. Мы с тобой поговорим о том, что тебя закрывает от твоего успеха. Ну и соответственно, когда ты найдешь причину и устранишь ее, тебе легче будет воспитывать своих детей. Поэтому этот тренинг не только для тех, кто только-только собирается стать родителями, и не только для тех, у кого детки совсем маленькие. Это тренинг абсолютно для любого возраста. Потому что у нас в детстве тоже были моменты, когда мы не смогли раскрыть свой потенциал только благодаря тому, что наши любимые, любящие родители не знали, как воспитывать нас и закрывали нас от успеха. Вот все неработающие установки мы с тобой разберем в тренинге, как воспитать успешного ребенка. Я жду тебя в этом тренинге и рада буду быть тебе полезной.